Это елка красоты. Желаю вам делать свою жизнь красивой. Это елка спокойного ума. Желаю вам управлять своими мыслями. Это елка богатства. Пусть у вас будет много-много денег. Это елка мечты, мечтайте. Это елка добрых снов. Пусть вам снится что-то хорошее. Это елка мужской силы. Будьте в этом году сильными. Это елка радуги. Пусть в жизни будет много радости. Это елка стаювья. Это елка познания. Желаю вам каждый день узнавать что-то новое. Это елка праздничного настроения. Празднуйте, когда вам хочется. Это елка уверенности. Все будет хорошо. Это мои си тут, маму и вас любит. Это елка дружбы. Мы делаем ее вместе. Желаем вам надежных друзей. Это елка цели устремленности. Желаю вам идти по пути и никуда не сворачивать. Это елка нежности. Забудьте друг о друге. Делала эту елку для своей сестры. Это елка исполнения желаний, что загадаешь на ночь, что избудится. Это елка дружбы на нашей планете. Пусть будет. Будьте счастливы и я вас люблю!